немножко добавить много сказано я взял и прошелся по большинству экспонентов и опросил их на тему помогает ли вам сертификация халяли вообще в вашем бизнесе поскольку много компаний которые уже пару лет всего может быть год-два имеют сертификат халяли зачем вообще они это делают компании и в большинстве случаев я слышал ответ, то, что продукция, обладающая сертификатом халяля, имеет определенные привилегии при поставках в сеть. И байер, когда изучает ваш продукт, он смотрит, потому что у каждого байера в какой-то категории есть определенная квота. Квота на халяль, то что там точно, я не могу сказать какая, но ну, допустим, 20% его ассортимента должна составлять продукция, сертифицированная знаком халяля. И производители понимают это, то что они хоть какую-то, на привилегию при поставках в сеть получают. И в частности они за этим обращаются и сертифицируют свои производства. А если сети нуждаются в вашем продукте, то соответственно дистрибьюция нуждается в вашем продукте. И поэтому большинство, кого я просил и поговорил, с кем я вообще стояли, они положительно относятся к сертификации.